Я бедный. Копейки считаю. Привет-привет, коррупционеры. Они плохие, а я хороший. <реклама> <реклама> <реклама> Блин, столько денег. <реклама> Яхты, самолеты, куршавели. Просто развели как лохов. Пойдем, попробуем. В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост. И не важно, где ты роз. А В чем секретный соус? Окей. <реклама> okay. Я еще раз отвечу на этот вопрос. Один из самых частых комментариев под любым вашим видео, это что, что вы нам тут рассказываете про богатство, как разбогатеть, все равно всегда будет большая часть людей бедными, это так устроена жизнь, и ничего с этим не поделаешь. А что вы бы этим людям ответили? Ну, первое, я вынужден согласиться, да, абсолютно. Большинство людей действительно останутся бедными, так было всегда и так будет всегда. Люди себя назначают бедными и потом ищут доказательства своей бедности. Ну, это один из критериев. Но есть исторический критерий, вот такой объективный, который даже от людей не зависит. Да? Например, сто лет назад или 200 тем более, да, вообще в основном мир-то был очень бедных людей, только короли, которые грабили всех, они были там сказать, при золоте, дворцах жили и так далее. Но сегодня времена вот изменились. Валовый продукт стран, если взять вот так вот на график провести, вот он вот так вот идет. Последние сто лет он вот так загибается и растет вверх. То есть что такое валовый продукт? Это блага. Ученые доказали следующее, что если раньше мир был ну, основан, был на том, чтобы люди делили небольшую шкурку, которая есть на всех, да, и кому-то доставалось много, а кому-то, стало быть, ничего не доставалось, да, то сегодня все не так. Ценности создаются самими людьми, и есть, есть небольшой шанс, или ну, значимый, но он небольшой, да, в общем, но он значимый, да, чтобы ты, вот кто меня сейчас смотришь, стал богатым. Вы сказали, что этот пирог ценностей да. растет, что в целом люди стали богаче, но при этом на этом же фоне количество бедных людей растет, в Африке это уже 80 процентов, в России 20 миллионов бедных, это какая-то безумная цифра. Почему так происходит на фоне того, что пирог растет? Да, бедность действительно растет, или, точнее, ее восприятие, что она размножается, растет. Объективно, статистически, то бишь, сегодня самый бедный человек, вообще говоря, живет примерно на уровне, как 300 лет назад жил ну, такой зажиточный Барин. Ну, удивительно, да. То есть, ну, там есть что покушать, есть там кров, есть туалет, да, не надо там, понимаешь, лопушком там подтираться и так далее. Но ощущение бедности действительно растет, особенно на фоне сверхбогатых людей. Понятно, что если есть всякие там олигархи, там, всякие там, не какие-то миллионеры, миллиардеры, особенно которые понтуются, там, яхты, самолеты. Там, девки там, куршавели, я не знаю что. Ну, вот на фоне всего этого изобилия, причем гедонистического такого вот, нужда, ну, как бы очень видна, очень заметно, ну, когда люди там, копейки считают. Вот, если расслоение продолжается такими темпами, как сейчас, то 0,1 процент людей на земле будут владеть 90 процентов всех ценностей. И вот этот вот гигантский, в общем-то, пирог на других, которые оставшиеся, да он будет три копейки на каждого приходиться. И вот это ощущение, оно будет усиливаться, это правда. Потом бедность становится всепроникающей, всеприсутствующей, да, и кажется, что нам от нее очень вот, не уйти никуда, и это действительно трагедия. На ваш взгляд, какого человека в современном мире в 2021 году можно считать бедным? Да. Какой же человек сейчас может считать себя бедным? 90 процентов доходов человека идет на самые ну, непосредственные нужды бытовые. Покушать, там, не знаю, кров какой-то, ну и болячки, болезни, всегда нас какие-то настигают, как-то что-то подлечить, зеленку купить. Да. Ну вот все, 90 процентов. Все и... пенсионеры России. Да, ну вот. И еще 10 процентов у них идет туда же, но они страстно пытаются что-то ну, как бы отложить там, знаю, на какие-то непредвиденные там, расходы и так далее, но не получается. То есть от 90 до 100 процентов. И вот такая вот колбасня. Значит, в этом условиях начинается огород, Натуральное хозяйство, картошку копать, соление, варенье, ну как-то для того, чтобы хоть как-то поддержать себя, ну тут расширить там пищевой рацион, там какой-то паек и так далее. Вот вы говорили, что сейчас мир изменился и люди уже богатеют не таким образом, что от, у кого-то отобрать, а создают ценности. Но сохранилась ли э, история первая вот эта, когда люди все-таки отбирают и таким образом богатеют, и много ли этого в России? Да, клевый вопрос. Грубо говоря, криминал, или там грабеж, или там воровство, или там это, ну, на этом основа, Но это всегда было и всегда будет. Понятно, что если валовый продукт растет и в целом мир богатеет, то размер воровства, грабежа, отъема и так далее, он просто, ну, он такой же примерно остается, но по абсолюту он очень сильно растет. Например, будет вам интересно узнать размер коррупции в Соединенных Штатах Америки. Все говорят про коррупцию в России, она поражает своими размерами, это правда. Это действительно так. Привет-привет, коррупционеры, если вы нас смотрите, мы вас видим, мы вас знаем. Ну что делать, вы вплетены в нашу жизнь. С Шутки-шутками, да, но, например, в Соединенных Штатах Америки размер коррупции, удивишься сейчас, в 20 раз больше, чем в России, абсолютно, там просто цифры другие. И в России воруют там миллиардами значит, рублей, там, не знаю, да, миллиардами там, долларов, а в Америке нормально там сотнями миллиардов, так сказать, выводят, отводит и так далее. Поэтому везде и всегда будет вот это вот грабеж и перераспределение. Самый сильный грабеж, который может быть, это грабеж бюджетных средств. Ну, представляешь, собрали в бюджет, в казну, короче, государю. Вот представьте, я прихожу и там вот у меня доступ к Форт-Ноксу, да, крепость, а там куча денег. О чем сразу человек думает? Блин, столько денег, а что? Ну, возьму я горсточку, да не убудет ничего, да, все, вот и берут горсточку, просто горсточки-то, каждая горсточка, там несколько миллиардов долларов, вот и все. Поэтому наши социальные нормы, они отражают наши отношение к жизни, и очень многие люди, они настроены не на создание value, не на создание прибавочного продукта, не на создание помощи другим людям, а многие люди настроены на что? На перераспределение, ну, смотри, Если ты специализируешься на перераспределении, то попав в бедную среду, смотри, что ты на себя распределишь? Ноль. А если ты специализируешься на создании, на creation, да, слушай, попав даже в бедную среду, ты из этого бедного создашь value, и вот оно есть. Чувствуете разницу? самый легальный способ, самый законный, самый эффективный, самый продуктивный, быть богатым и здоровым — это стать приверженцем второго пути, создавать value, да, искать способ, чтобы ты стал причиной помощи многим людям. Люди тебе оплатят копеечку, и вот у тебя много денег и много удовольствия и удовлетворения от того, что ты значишь, и люди тебя признают и благодарят. Есть ли люди, которым выгодна такая ситуация, когда много бедных и немного богатых? <смех> Всемирный заговор. Я всегда говорил, что он существует. Да. Но я лично не знаю ни одного человека, кому это выгодно. На самом деле правителям очень выгодно богатое население, которое платит много налогов. С богатых можно не, не какую-то шерсти-клок, да. А конкретную, там, содрать что-то. Да? Другое дело, что правительство никак не могут размножать, ну, не могут повлиять на то, чтобы было много богатых людей. Да? Поэтому нету этого никакого заказчика, все против, все хотят избежать этого, да? но когда вирус есть, ну, инфекция, вирус и так далее, победить его можно только специальными вакцинами, ну, какими-то сильно действующими средствами, которые но начнут работать. Те средства, которые сейчас применяются к бедности, а именно раздача денег бедным людям, оно только усиливает бедность, к сожалению. Тебе дали какие-то три копейки, ты там, удовлетворил какие-то нужды, купил там поесть, все, а дальше что? Вы сказали, что бедность никому не выгодна, но я уже слышу гул просто в комментариях людей, которые говорят, вот вы крупный предприниматель, вам это выгодно, потому что тогда вы можете платить людям меньше зарплату. Если все станут богатыми, вообще мало кто придет и будет заниматься тяжелым физическим трудом, там, например, на ваших заводах. Что на это вы бы ответили? Я думаю, что все комментарии, которые люди делают, это не то, что они придумывают на ходу, там, да? это люди так чувствуют. Вот это чувствование многих людей про бедность как раз таки статистически показывает, как много людей просто предпочитают хронически остаться в бедности, ну примерно так же, как жить хроническим насморком. Вот они ходят так. Ну, видно, что у них здесь постоянно ну, заложено или что-то. И эти люди, которые живут с хроническим насморком, они всегда завидуют и ненавидят здоровых людей. Но и у них есть выгоды. Выгоды следующая. У них есть определенность. Я бедный, я знаю, кто в этом виноват. Да? Они плохие, а я хороший. Все. Этот защитный кокон, он, он в общем-то, настолько привлекательный, оказывается, гораздо более привлекательный, чем повысить свои доходы и войти в другую касту. Моя задача, как вот, давай, так, наставника или как человека с личной миссией сделать миллион людей такими же успешными, как я, ну, давай так, просто брать за руку, и выступать как проводник. И даже если я беру кого-то за руку, а он говорит, да, все, тебе невыгодно провести меня куда в богатую и здоровую жизнь, я говорю, ну, просто пойдем попробуем. Многим, десяткам тысяч людей, вот мое проводничество помогает избавиться от хронического залипоса, вот в это прозябание и бедность, вот и все. Давайте перейдем к рецептам, как все-таки нам выйти из бедности и в глобальном смысле, то есть перестать быть страной, где 20 миллионов бедных людей, и каждому человеку, который считает себя бедным, как выйти из этого? Люди, которые хотят пойти и попробовать мои приемы, следует смотреть мои видео, читать мои книги и для надежности подписаться на мой закрытый инстаграм Инвестирую как рыбаков». Это не то чтобы рецепт, я не даю рецептов, это путь. Я говорю, слушай, вставай рядом со мной на путь, я стану тебе проводником. Ты можешь встать на путь с проводником, как я, да, или найти себе такого ну, похожего, как я, проводник. Найдите себе проводника. Проводника, который искренне заинтересован в вашем успехе, а не проводника, который заинтересован в том, чтобы вы продолжали ходить к нему, отчихляя платежи, так сказать, на там, за психотерапевтические услуги. Ребята, большинство людей не имеют никакого диагноза. понятно, диагноза не имеет. его не надо лечить. Большинство людей просто попали в полосу бедности, полоса, ну, полоса невезения, это называется, полоса бедности. И в этой полосе очень много тоже бедных людей, и им кажется, что это нормально быть в этой полосе. Большинству людей просто надо зацепиться за удачу, зацепиться за удачу, вы можете только об того, кому не безразлична ваша удача. Когда вы подобрали себе учителя, ну, думайте, вот у него я буду учиться, понаблюдайте за ним, какая у него семья, ну, как вот семья, как, как у него отношения с коллегами, с партнерами, да? какое у него внутреннее состояние, как он относится к людям. Вообще, что он человек? Хотели бы вы быть таким человеком, вот, как он? Если хотели, оставайтесь с ним, но если вы ну, малейшее подозрение испытаете, лучше бегите и не, не делайте ничего с ним, вы станете копией того, кто ваш учитель. Это и формула, Блин, муха, но ну не успеха, а это формула жизни, ребята. Если у вас нет учителя, которую, ну, об которого вы идете туда, как вы представляете ну, свое будущее, то вы туда не придете. Корабль, у которого нет гавани, в которую он идет, для него нет попутного ветра. Я особо скажу второй пункт, Ань, что не надо, не следует, я запрещаю делать, подчеркиваю, я запрещаю делать для того, чтобы стать богатым и процветающим. Бинарные опционы, биткоины, ну, всякие вот эти криптовалюты и так далее, ставки на спорт, да, пирамиды. Более того, есть третий пункт, еще более сильный. Я запрещаю вам брать кредиты на то, чтобы выполнять пункт второй. Дело в том, что очень многие ставки на спорт, вот эти вот, ну, игровые организации типа казино, они там, как Финика, например, да, она предлагала людям пойти взять кредит в банке, да, и разместить это финика, чтобы заработать больше, а то, кредит, а то банк такой тупой, что он сам не мог сделать это без вас. Да? Я как всегда говорю, вы чего, вас просто развели как лохов. Поэтому третий пункт ни в коем случае не брать кредиты на то, чтобы сыграть на какие-то рисковые ставки. Вот три пункта. Первый из них самый важный, а второй, третий — это для вашей персональной безопасности. Все. Давайте все-таки очень коротко, и чтобы всем было понятно, объясним, зачем вам, богатому человеку, делать простых людей богаче. Эти же простые люди потом придут, скажут, что им нужно больше зарплата, рабочая сила, и ее цена в России повысится и так далее. Два фактора, которые поднимают мою задницу да и отправляют на то, чтобы я записывал эти видео, вел группы, да, занимался с учениками эго и энергия Начну с энергии. Мне невероятнейшую энергию дает, когда я созерцаю, когда мои ученики, у них получается. Вот не получалось, не получалось, вот они уперлись, как будто в какую-то невидимую стену там или потолок зеркальный или стеклянный, его называют, да? ну, а потом бах — и получилось. И вот в этот момент у меня выделяется гигантское количество энергии, я просто кайфую от этого. Ну и второе, то, что я назвал, эго. Удовлетворить свое эго, что вот у меня получается стольким людям помочь. Я такой на счетчик написываю, там записываю, сколько. Я вообще считаю, что миллиардер это тот, кто помог миллиарду людей. Поэтому вот второй фактор это эго. Я действительно вот наношу на некую, как звездочки наносили пилоты на самолетах, скольким людям я помог, ну, давай перезагрузиться в жизни и начать жить по-другому. Вот я звездочки наношу на фюзеляж, и это такое вот эго. Знаете, какое у меня эго? Вот оно даже в этот экран не влезет. Я не знаю, вот сейчас вот руки мои входят в экран. Вот, короче, оно вот еще больше, вот, вот, вот такое вот. Вот такое вот у меня эго, и будет еще больше, потому что это мой, ну как это, памятник нерукотворный. В чем секрет, Саша, Отвечу на вопрос. У всех людей разные-разные вопрос wow. это секретный соус это секретный это секретный это секретный соус